Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рейма и продолжаем играть в ХКР 2 Так, открываем сундук, магнит, ускоритель Бесплатный сундук еще здесь у нас есть Так, арматура, ускоритель опять же Так Всем привет Кому говорю всем привет, ребят, в такой... Блин, еще неправильно написал Всем приветик Спрашивается, кому пишу, когда э, почти час ночи, ребят. Непонятно. Так, ну что, касанием. А давай, наверное, все откроем, чтобы нам тут не мешалось крылья прыжки. Управление стартовой. Денег что-то как-то маловато. Маловато будет денег. Столичный кубок. Ребят, столичный кубок. Кстати, вот это, да? Сопротивление воздуха Улучшенная аэродинамика Так, давай попробуем Сказали, что... Подожди, а как там? Ага, вот так вот Давай попробуем убрать И посмотреть а -а -а -а, Даже не знаю, кого тут взять-то Блин. Давай вот этого чудика. У него явно прикус неправильный, ребят. Почему? Ну потому что посмотри на его выпирающую челюсть. Ладно, давай посмотрим. Без аэродинамики, ребята, едем. Как говорится, без сопротивляемости воздуха. Сейчас посмотрим. Не, все равно какая-то сопротивляемся есть. Не такая, конечно, жесткая, как была, по-моему Так, подожди, вот тут вот Тут надо вот скидывать скорость, потому что Вы видите хоть какое-нибудь изменение? Почему-то я его не вижу, если честно Ну, не чувствую я, ребят, что-то изменилось Так, я это помню Ага Прекрасно получилось, всех наколол, короче Самый умный продуман я Че-то я тут особого Изменения Вот сейчас, вот сейчас специально, ребят вот, Ну вы видите, как я еду, да? Вот сейчас из принципа поставлю все обратно и глянем что-то никаких улучшений, или как назвать-то? Ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, он как ехал, так и едет. так давай-ка все таки проверим. М -м -м Гонка. Так, э -э выставляем по полной, ребят, программе, как было у нас. Поехали. Конечно... Лучше тестировать надо было на той же трассе, на которой мы ездили Ну ладно, фиксим Да, ну, ребята, вообще ничего не поменялось Не, я, я лично не вижу никаких изменений, вообще нету их Как ехал, так и едет Что в воздухе, что На трассе Оу, ну это трендец, конечно, вот это, ребята Сейчас Я, конечно, все понимаю, что крыши нет Но не, не до такой же степени, я тем более скорость там снизил до да, офигение И он все равно как ватник разбился Ёх, Макарек это конечно зря надо было понизу ехать <свист> <свист> <свист> да <свист> конечно это... Это лучше не придумаешь просто два раза на нет два раза на какой-то фигне ребята разбился Вот это что сейчас было, вообще непонятно Тот, кто не успел взять кислород Тот и проиграл, да? Ты видел сейчас, что было? Мы крышу себе сорвали, ребят Но благо мы не разбились А просто ее сорвало нам А ведь могло бы Могло бы то есть грузовик он хорош, но Именно, ребят, по защите он, конечно, слаб И вот его мотыляет, как я не знаю кого То есть ты хочешь аккуратненько проехать У тебя не получается Уж больно он И опять, и опять сорвало. От... Тут вообще нужно аккуратно ехать Потому что без крыши Его уничтожат в 3 секунды такой сейчас шлепок слышал, в конце такой чмяк <свят> Это где-то там приземлился неудачно Так, тут, наверное, надо было лететь, а я снизил скорость Хотя нормально, наверное, на бочке как раз приземлю сейчас, да? Нет, бочки я переплюнул Бочки я... Блин, что мне так жарко-то, а? Да ну какого лешего-то, друзья, ну... Ну что это такое? Он там еле-еле коснулся, блин, потолка. Все, сразу же хана мандрига ему. Но это нечестно. Это, ребята, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, родной. Попробуем. Не, на байке, конечно, хорошо ехать, когда у тебя э, вот такая вот трасса. Без всяких крыш, без всего. Прям вообще одно заглядение ехать. Блин, мне что-то захотел себя сдать на категорию А. Эх. У меня только категория Б О! Нормально. Чудом, ребята, чудом. Уцелел. не же вот эти вот нормалек здесь тоже хорошо у нас получилось аккуратненько я проехал вот тут бы еще не надо ядрен матрен Фух. да не вздумай ты в конце начал расколбашивать по полной программе Нет, нет, нет, нет, нет. Смотри, этот мотоциклист сзади меня, ребят, догоняет. Настигает потихонечку. <coughs> потихонечку. Есть. Слушай, три гонки из четырех мы заняли первое место, поэтому... Но первое место у нас уже обеспечено, это явно. Первое место у нас уже в кармане. Воу -воу -воу! Ну тут, конечно, да, ребят, тут... <сёк> чё -то с управлением вообще не справился. Так, забрали. А, награды и у нас магнитная цепь. Ну слушай, магнитную цепь я думаю, что можно, в принципе, проехаться и на фуре. А, на фуре же она будет сейчас за все... Ай, взял. Тут же эти. Тут же магниты, она сейчас будет везде его притягивать. Но с другой стороны. Вот, ребята, вот вам с другой стороны. Я, я даже не знаю, что и делать. Хотелось бы, конечно, похвалить, но... Она едет мощно, но она летит Понимаешь, она летит И эти магниты тебя притягивают Ну, как притягивают, они тебе мешают, ребят Ну, что ты там еще Ну, все, вот, вот из-за этого, ребят У нас последнее место и будет из вот этих дурацких прыжков его Короче Скажем так Это... <%ан -5> разбил счет. Не для этой трассы фура Не для этой, абсолютно не для этой Поэтому Просто в магниты врезаешься и все Он не может не разогнаться И не взлететь куда-нибудь Тут можно было вообще разбиться, кстати Надо было вообще как-то аккуратно Вот тут тоже Опять Тебе просто повезло, парень, что <смех> крышу не сорвало Так, ну что, забираем Зимний шин и колесный ускоритель Так, открываем, наверное, все эти Тяжеловоз, старт и ускоритель Райская бухта Попробуем райскую бухту проехать на фуре Так, этот опять тут со своими попрыгунчиками, да, ребята? Молодец Лучше и не придумаешь На первой гонке все, сразу свалился. А если она будет прокачанная вообще полностью То что же тогда будет происходить-то у нас? Скажите-ка мне на милость А если ей еще стартовый ускоритель взять? Дать Можешь представить, как она будет тут летать? Со скоростью света Вот как она будет здесь летать Очень долго разгоняется, но когда разгонится тот уж извиняйте, ребят Да не вздумай Так, там я удивлен, что этот тахлон Колян, Колян как-то умудрился проехать. Что там? На чем там едет? Не могу понять. На чем-то там летает, вроде крыльев я не видел у него на тачке. Но он что-то. Когда ребята ХКР 3 выйдет-то? Вы мне уже, наверное, полгода назад говорили, вот ХКР 3 выйдет. Где ХКР 3 В упор не вижу. Не то что не вижу, даже не слышу они ничего. Так же, как, кстати, растение против зомби. Третья часть. Где она? Вот скажите мне, где она? Они же ее закрыли на доработку. Вот. И что-то уж больно долго не дорабатывают. Уже год, наверное, прошел, как они ее дорабатывают. Ну что, кубок пустыни? По-моему, в кубке пустыни мы уже пробовали эту фуру. Давай, давай, давай, давай, давай, не жмись. Зули. Зули. Сосули, -мо. Хилклимп тут даже еще. И на следующий кактус, да? Прям от кактуса до кактуса пролетели Слушай, что если... Блин, у меня крылья есть на фурии Я просто, знаешь, что хочу попробовать? Поставить на нее крылья И глянуть, как она будет летать И будет ли это вообще хорошо... Да, летает она, конечно, вообще. Просто лету над бога. А если еще крылья дать? Так, давай-ка глянем. Есть у нее крылья. Так, 3000 монет, что-нибудь зарабатываем? Так, подожди, а у нас задание-то новое-то. Как там? Да нафиг нам вот это вот. Эх. Что я хотел? А, крылья, крылья хотел посмотреть. Mm. <coughs> так, не, не то немножко я сделал. Ага, а крылья-то как раз у нас и нету. Но зато я могу повысить. Эть, не хватает чуть-чуть. 24 тысячи. Попробуем. Слушай, я не знал, что у меня оказывается монетный ну, ускоритель стоит здесь. Давай вниз, вниз, вниз поедем. Так, вот здесь не будем особо сильно подгазовывать. Так. С Лиганцушки проедем Так, это а там кроме монетного ускорителя, по-моему, взять тебе нечего Ничего там хорошего для нас э -э, не лежит Нормально, да, так пролетели? А были бы крылья, ух, я думаю, что эта бы тачка просто тут летала бы Она, мне кажется, даже лихача бы Почему-то кажется, что лихача даже перепрыгнет, Переплюнет в плане вот этих попрыгульчиков Ой, не надо Поехали лучше понизу Угу Идеально, просто, друзья мои, идеально. Ты все, все снесла Так, клубок Штормрайдера. Ну давай. Она как раз у нас любит э, подлетать. А, -а, а, слушай, тут же. Фига себе, мистер Вип. Ричард какой-то. Этот чувак там на своем этом как называется эта машина? Монстр Трак. А что случилось там с этим? А что если хочу случилось? Я не понял. Фига себе этот хмырь меня еще и обогнал. Ну я имею в виду Монстр э, Трак. причем там <смех> большинство, ребят, погибло Я вот все пролетели, а в, в эту лужу, блин, втюхался, а Ну что с машиной-то? Что? То она едет, то она не едет. Этот лихач опять. Я не пойму, что с ним происходит там. Так, ну что у меня? У меня в третье место. Трэш, конечно. Я думал, что я здесь проеду нормально. Проехал. Угу. Нормально. Хуже некуда. Вот видишь этот с крыльями, как его, э, вертушка И крылья здесь очень круто помогают Вот мне бы тоже, наверное, крылья бы помогают Хотя у меня сопротивляемость воздуха Крылья, не знаю Что, что из этого бы получилось Но что бы да получилось, согласись Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп Твою налево, прям Метрончик от этого От потолка был Как говорится, пульси встели над головой Погнали Давай ты шевели чулками, ё-моё От горочки до горочки, да? Ой-ой-ой, надо было здесь не подтормаживать. Да как, как не подтормаживать, если ее начинает машину закидывать? Ну как тут не потормаживать, ребят? Иначе мы просто перевернемся. Не будешь потормаживать, просто перевернешься и все. Так, забытое шоссе. Блин, я все хочу накопить 24 тысячи, у меня не получается, друзья. Я хочу прокачать ему до... Последний, ну, там у нас... А что у нас там прокачивается? Форсаж. Мы монетку ускоритель прокачали. Форсаж там стоит столько. Да что ты... В шоке. Я просто, друзья мои, в шоке был. Так, чуть-чуть бы, -чуть, да и не понос так золотуха, ребят. Просто была одна гонка, и я ее сфилил. Шел первым, и я ее сфилил. Да, на этой машине надо быть очень аккуратным. А тут то нафига я ее взял тут? Ой, тут для нее вообще, ребят, по-моему. Дикая смертушка будет Разве нет? <свят> <свят> Вторая гонка Не, хорош, хорош Дурач уже? Все, хватит Это благо у нас после обновы мы не откатываемся назад Так бы я бы уже, блин Мы просто сломали с тобой этот домик Вау. Да. А теперь тяжело тоже, конечно, заезжать на такой пригорок. Пике в туннеле. Я бы назвал бы не пике в туннеле, а крутой пике. Видишь, как ему тяжело? Тяжело дается заезжать на эти всякие горочки, пригорочки Я посмотрим, кто тут круче Блин, меня почему-то наверх потянуло Да У него потянуло прямо, а меня наверх Поэтому, ребята, я потерял там преимущество, скажем так Зато по подъему в горке у меня все равно ребят круче получается. Если брать именно подъем. Ну тут уже все поняли, да? <с> все стали откатываться назад, потому что там действительно просто полный трэш. Виктори, так мы ну, первое место мы взяли. Так, крылья Магнит, стартовый ускоритель Новинка зимние шины Это на Маслкар, да? О, гоночный грузовик разблокировал себе слот Еще один, ребят, значит можно туда что-нибудь Установить Значит надо устанавливать не вздумай. Тут ты, тормоз ты, перестройки, а. Да как так-то, блин, ну? Уже который раз, блин, по такой нелепости, ребята, погибаем, блин. Летит, летит, летит, летит и на тебе. Носом ловит, блин. Вот тут его закидывает. Почему там-то его вниз-то шпиндякнуло, не по нему. да а это у нас, по-моему, здесь дома сейчас будут Можно крышу элементарно, ребят, с это Потерять Зато он по этому очень хорошо едет Его не так подкидывает Но... Так, спойлер. А, получили спойлер. Так, и сейчас обед. А, Еще можно оказывается прокачать монету. Подожди, я же на ну, грузовик, по-моему, открыл или нет? А, Ну-ка. Да. Вот они крылья. Че я свистел-то вам? Крыльев нету, говорю. Вот они, крылышки-то, стоят. Ну что, ребят, проверим? Блин, нашел, не проверять. Самый, ребята, лучший вариант Надо ехать тут аккуратнее Тут обычно <coughs> проверяется на каких-нибудь, знаешь Там, где можно лететь Что-то этот парень вообще какой-то невезучий Так, тихо Есть Фух. Я там специально, ребят, сбросил скорость Чтобы, ну, быстрее приземлиться на дорогу И Масл кар, я смотрю, начинает очень даже Добротно, но Но потом он почему-то Где-то там фейлится, теряется Слушай, ну на крыльях вообще нормально он летит Буря пней Так, тихо Да что с тобой? -то? Кто -то Завернула ты? Там еще и байкер Оказывается есть у нас а байкер, как всегда, начинает ерундой страдать Так, ну что, гонка, давай-ка я все-таки Сопротивляемость воздуха 60 37 Улучшенная аэродинамика Так, слушай, получается наоборот, ребята У меня сопротивляемость воздуха Уменьшается а не увеличивается Сейчас врежем сейчас Нет, нормально Так, по красоте Пока все Все, ребят, четко Хм у нас сопротивление было 10 а когда мы покачали у нас сопротивление стало 60 получается так ну что я могу сказать? Вроде бы неплохо на крыльях летит Крылья, правда, очень фигово прокачаны Не так долго держит он в воздухе Ну, обычно, когда крылья прокачаны Ты в воздухе летишь, как птичка И довольно долго А тут Не так долго, короче И не резко он летит Но тем не менее нам это как бы не особо мешает. О, прикольный костюмчик. Так Кубаков пока и ступицы. Да, тут конечно. Но тут вот с этими полетами вообще не в тему. Не, не, вообще не айс, ребят. М да. Совсем нехорошо получилось. Чуть-чуть начинаешь притормаживать, все, офигенную, львиную долю ребята. Скорости теряешь Не вздумай. Прикольно. Пролетел практически все. Все, что мог. Но он очень в воздухе, в воздухе очень долго зависает при этих крыльях. То есть он ну, смотри как. Очень долго, ребят Не, чтобы лететь по прямой Он больше все-таки летит вверх, ребят Но тут я обставил Тут я их обставил, конечно Так, давай-ка, наверное, откроем Так, магнит Семенная турба зимние шины Крылья и колесный ускоритель эм, Как? Кубок путешествий? А если я, например, поставлю вместо крыльев? Вот эту вот штуку Просто... А, подожди, это же на заднем колесе, по-моему, да? Хорошо, проверим Мы же и так, по-моему, на заднем кресе часто ездим Как-то байкер, интересно И кактус Пробил Обалдеть Так, ладно Тут нас байкер обогнал Так, тут пока с ролейным авто мы соревнуемся Типа того Да ладно, еще не взял Так, здесь мы э, взяли первое место Ну что, последняя гонка у нас здесь Это где-то в городе у нас Ну, когда на ускорителях, конечно, ребята, быстро проезжают. Еще нет, нет. Сейчас будет босс, ребята у нас, кстати. Темные дороги. Кстати, я так и не понял то, что мы взяли ускоритель для колес. Где он ускоряет? Ты видел, чтобы он ускорял что-нибудь? И я вот не видел. А -а -а -а. Не хотел я так. Чутенькая. Все как в аптеке. Погнали дальше. Допустим. Как валанчик какой-то, знаешь, ж, принять, принять, прыгает. <laughs> Вообще трэш. Как мячик которую кинули, и он прыгает потом на каждой кочке. Нет, тут тогда уже есть вниз. Ты посмотри, а? Блин, с этой баги какой-то вшивы не справился, а? Ну что, босс будет сегодня? Взял Путешествие на пальцах Я думаю, фуру, наверное, здесь не стоит брать Нам надо брать... А что за трасса? Что-то непонятная какая-то трасса Давай попробуем на байке прокатиться Зря я, наверное, ребята взял здесь байк. Да. Тебе не кажется, что он что-то слишком круто в горке забирается, а? Привет. Слишком, я не могу, блин, забраться, а он забирается, блин. Ну ты посмотри Да ну нафиг, ущербный этот еще и, блин, оторвался фиг знает куда, блин Ой, байк, ну ты чмо, а Пипец, машина байк, по идее, да? Намного скоростнее вот этого вот говна На котором едет, вот ч жёлтое чмо И он мне такую фигню вытворяет, блин Ой-ой-ой-ой-ой, тут понятно все. Да, тут сфейлился, блин. Нет. Не пойдет так. Не поменялось, да, Нишаша? Давай попробуем, Роллин. Ч там за тачку-то он взял? Маслкар. Давай, заезжай Вот здесь аккуратненько надо Потому что я знаю что -то. Подъемы эти Есть Так, кстати, тут две гонки А, ну в принципе, все, ребят. я первую взял Там ничья, а у кого ничья, то ты Выиграл Причем он тоже заехал, да? Нет, ребят, со мной я боюсь. Юх. Дрифтанул сразу же. Так, 3000 монет. А мне вот этот сундук хочется глянуть. Так, у нас новые колеса. Форсаж. Форсаж. Вау. У нас, ребят, форсаж на... А на ролином авто прокачивается. Подожди. А, я же форсаж не брал. Я его не брал. Но тем не менее, все равно. Так, что это тут? Заерзал, заерзал, заерзал. Так, друзья мои, ну что? Э, так, подожди-ка Новые колеса такие А можно что-нибудь под фуру посмотреть? Есть под фуру что-нибудь? Краски никакой нету, колес Вот такие есть, колеса поставить Вообще ничего нету Было бы прикольно, если бы было бы так, ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.